Нет, спасибо. Я не голоден. Я пишу вам тайны и в спешке. Брат аббатства Хедж Гроу мертв.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 Батство Хэджроу. Неприятное чувство снова оказаться здесь. Господь даст вам силу. Нужно только попросить. В силу придает цель. Не Бог. И сюда чума добралась. Мирский инквизитор! Сожги ее! Сожги ли мы сами? Мы опоздали. Нет. Ее заклеймили как еретичку. У них нет на это власти.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 Здравствуйте.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 Я yeah, помню. ее в таких условиях. Я всего лишь переписчик, инквизитор. Это не в моей власти. Понимаю. Я пришел помочь тебе. Призналась? Еще нет. Но признается. Вы должно быть настоятель. Я немного удивлен. Что делает инквизитор в моем монастыре? Я вызвал его.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 Посмотри на меня. Проверки часто калечат и убивают невинных. Посмотри на крест, пожалуйста.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 Ты напугала меня. Как тебя зовут? Тебе и незачем меня бояться. Вижу, кандалы и они сняли.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 Ушли. Ты знаешь этих монахов? которую знаешь из-за чего тебя обвинили ты заключал договор с дьяволом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 визитор сюда голодный ужасно ешьте и вам понадобится Еда протухла. Она испортила нашу еду из клетки. Ее нужно сжечь немедленно. Успокойтесь, братья.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 Посы испорчены. Такое часто случается, когда еда хранится неправильно. бутылки. Какая тут кто-то есть? Ты ребенку тут не место.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 семье. Храни вас Бог. Идите. По очереди. На все хватит. По очереди. И тут не пробегала девочка? Нет. стой ваш паек храни вас бог вы видели тетана да туда пошел Постой, я тебя не вижу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 Несчастный случай. Инквизитор, думает, он упал случайно. Пора нам взять дело в свои руки. Да! Нужно уходить. Скоро все разрешится. Очень скоро. Хватайте их. Убейте инквизитора. Бежим, бежим. Не подходите. Здоровика я вместе. Делать это на... Питер. Нет. Готовы? Питер. Оставь тело. Джонни. Джонни. Где бунт? Город бундует. Нас едва не убили. Вы их спровоцировали? Спровоцировали. В чем дело? В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 Спасибо тебе, что предупредил. Понимаю, что тебе предстоит. Довольно медленно. Ой, Прошу, но... не петь.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 Дыши! Дыши! Высший суд свершен. Прошу, дыши. Прошу, сделай же вздох. Давай, дыши! Дыши!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 Твоя инквизитор. Она мертва. Тело нужно сжечь. Я не дам вам к ней прикоснуться. Она мертва. Все окончено. инквизитор и ты тоже да ты прятал меня вызвав сюда инквизицию нет помогите кто-нибудь нет и ника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 Питера. Ведьма Ты мертва. Не успокоилась и после смерти? Нет, Но. это дело рук не ведьмы. Откуда вы знаете? Его раны. Раны точно такие же, как у Франциска. Это не может быть один из нас. Мы бы не тронули друг друга. Нет. Нет. Это не Я один из вас. нас.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 Он был у вас. Инквизитор? Он был у инквизитора. Да, настоятель. Кто еще это подтвердит? А спросите здоровика. Джонни, он говорит правду? Нет. Нет, нет. Пусть он сам скажет. Да. Вот вам и ответ. Вот правда. Я не отрицаю. Питер приходил ко мне. Вы видели Питера последнем? Он хотел мне кое-что рассказать. Я слышал спор.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 Johnny Johnny mm. Всего лишь сон. Ты помнишь, что случилось? Ты умерла. Я держал твое безжизненное тело. Ты помнишь, что случилось?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 Помоги! Посмотри на меня. Посмотри на меня. Пожалуйста, нет. Нет, не смотри на нее. Я не могу отвернуться. Нет. Джонни. Джонни, посмотри на меня. Остановись! Прекрати, не надо! Мотел. Помоги мне. Помоги мне. Джонни, нет. Помни. Я не могу! Я не могу вспомнить! Нет! Нет! Джони! Ждет вас. И вам нужно только попросить. Попробуй найти меня. <свот> Найди меня. Да, Проснись. Что случилось? Я... Я не могу объяснить. Где она? Она...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 Чего ты хочешь? Хорошо, ты должен мне поверить. Я не могу не после того, что случилось. Ты не согласен с настоятелем.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 Григория. Нет. Постой. Послушай. Послушай. Что ты увидел? Там был Питер. Питер. Эдуарда. Григория. Он. Что? Ну что с ним? Посмотри на меня.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 Ugh.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 Висенте, опусти нож. Но! Нет! Нет!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 Ситин. Мне нужно зайти глубже. В туннеле. В святилище. Я не говорил вам, где оно. Тебе не нужно было. За ноги, открой ей глаза, свяжем ее тряпко, покончим с этим наконец. Сначала сольем ее кровь, потом сожжем. Настоятель, послушайте. Но только так. Берите факелы, каждый. Изгони зла, изгони грехи, изгони зла, изгони грехи, изгони зла, изгони грехи, изгони зла, изгони грехи, изгони зла, изгони грехи. Изгони зло, изгони грехи, изгони зло, изгони грехи, изгони зло, изгони грехи, изгони зло, изгони грехи. Изгони зла, изгони грехи, изгони зла, изгони грехи. Прошу, не надо. Изгони грехи, изгони зла, изгони грехи, изгони зла, изгони грехи.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 Отойди от окна.